всем привет с вами чин 3 coin сегодня у нас обзор рынка на 6 января всех кого не поздравлял с новым годом чтобы у вас все было заебись чтобы у вас все было хорошо что мы смотрим на дневке по биткоину у нас также есть не снятые ключевые полки то есть это полка 16 это полка 16 И на эту даже не буду обращать внимания, потому что, а, потому что ее я буду рассматривать только при локальном нисходящем тренде. Вот. А, также у нас нету снятия одной из важных ликвидности сверху. Это ликвидность 1750. Вот. Но есть создание 3DP, от которого я входил на днях. Перейдем сразу на 4 часа. Здесь у нас уже поинтереснее будет. Я до сих пор болею. У меня ебнутый кашель. Короче, пиздец. Но я попытаюсь записать нормально вам этот обзор, чтобы все было хорошо. Итак, что мы видим на 4 часах? У нас есть реакция от данного сопла, который я брал для себя. Я думал в прошлом обзоре, что мы здесь сделаем флип. Ну вот пойдем ниже но пока что все указывает на снятие на заполнение вот этого full а вот у нас есть снизу full fill вот но у нас есть и слон структуры поэтому тут такая двоякая ситуация вот такой вот такой demand я бы брал. Для работы также у нас есть вик вот я тоже бы смотрел его для работы он находится в зоне прошлого века поэтому здесь бы я тоже рассматривал а, цену вот в принципе ничего такого интересного нет также вик здесь и созданный 3dp который скорее всего откорректируется в эту по и тогда уйдет выше <coughs> Для дальнейшего роста нам обязательно нужно заполнить вот этот full fill а, и снять вот эту ликвидность. Я уже не говорю про всю нижнюю, потому что если мы пойдем за нижней ликвидностью, мы там останемся. останемся. Давайте перейдем на более локальные таймфреймы, а, чтобы поработать внутри дня. Точнее, что у нас есть, чтобы поработать внутри дня. Свип важный внутренней ликвидности. То есть работа с внутренней ликвидностью у нас есть. А, но у нас есть создание а, равных лео. Поэтому сейчас бы, скорее всего, я бы посмотрел а, вход от трендового ордер блока. Здесь у нас есть чёрч. Вот. И также а, свеча. Я бы посмотрел вход отсюда на снятие ликвидности вот а там дальше снизу уже смотреть по ситуации скорее всего брал бы вход отсюда еще рассматривал а, зону вот эту и зону вот эту сегодня у нас в 1530 а по киеву очень важные новости сегодня я скорее всего торговать не буду вот. но если все-таки рынок даст забрать хорошую ситуацию то я взял бы вот этого ордер блока и вот этих двух по а также у нас есть заполненный full fill что говорит о том что цена будет сейчас стремиться вверх а я думаю что в ближайшие там два-три дня мы должны все-таки снять а, ликвидность 1750 вот а, ну, больше ничего здесь интересного с прошедших обзоров нет. Локально для меня это шорт до значений вот этих, до вот этих пои. А после этого лонг на снятие таргета. А, то есть вот так. Если вы сегодня будете торговать, то будьте аккуратны. Итак, перейдем на эфир. По эфиру я случайно удалил график, но ничего страшного, мы дали реакцию от саплая, небольшую реакцию. Вот на дневке мы свипнули вот этот лой, что хорошо, но снизу у нас есть равные лои которым цена будет стремиться. Неважно сейчас или позже. Также мы свипнули важную ликвидность сверху. Заполнили им баланс. А, да и в принципе больше ничего интересного у нас нет. Также дали реакцию от небольшого поя. А, но я этого не забрал. Давайте зайдем ниже. Таймфрейм на 2 часа. Здесь у нас есть интересные ситуации. То есть цена у нас... А была в накоплении вот и на данный момент вышла с него то есть здесь у нас будет а, мне кажется что здесь у нас был lps а, вот а сверху сос не знаю был ли это вайков но пока все напоминает его так что на двух часах нам смотреть цена у нас дала реакцию от ордер блока вот, и пошла в рэндж. Давайте зайдем на час, посмотрим этот range. Я думаю, что цена зайдет обратно в этот боковик, который был в это накопление. Вот, и продолжит там дрочить. Пока что ничего не понятно, но всегда можно поработать внутри дня. Давайте зайдем на 30 минут и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть работа с внутренней ликвидностью также у нас есть полка сверху что говорит о том что мы можем сходить ее и забрать входил бы я здесь только после свипа ликвидности по-другому вариантов я не вижу входил бы маркет там зажимал бы по маркету потому что адекватных условий у меня здесь нет это только если а вот этот ордер блок, который в импульсном движении зародился, но что-то мне мало верится, что цена даст реакцию от него. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по условиям еще есть сверху, а, так, вот это все поудаляю Где-то оно только что появилось, блядь Или загрузился график или что Также у нас есть а, здесь Imbalance, от которого скорее всего Цена даст очень хорошую реакцию На новостях Напомню, что сегодня у нас 15.30 новости И я не удивлюсь Если цена даже сделает вот такой вот Move, поэтому будьте Осторожны, ищите условия Для входа, просто по рынку не зажимать а потому что рынок вас может жестко наказать трахнуть и а, все остальные некрасивые выражения давайте посмотрим еще альту и так что мы имеем на дневке на дневке я предполагал что цена свипнет а, верхние а, хаи и сходит ниже и только тогда пойдет Вверх. Но цена сказала, пошел ты нахуй, короче, и пошла снимать равные лои снизу, скорее всего, вот, пока что неизвестно, на каких основаниях цена пошла ниже, еще нет даже имбаланса, поэтому здесь гадать нечего. Я думаю, что после данного свипа уже внутри дня можно будет расторговаться. Пока что для меня это непонятно Вот Сделали опять же компрессию Чтобы сходить ниже Также есть свип сверху Можно постараться забрать какой-то движ внутри пои Но пока что для меня это очень Очень-очень странно Пиздец этого интернета в рот ебал Итак, что у нас по дидексу на дневке есть вип ликвидности я это отмечал а, есть вип снизу к которому скорее всего цена придет потому что у нас есть лой не обновленный прошлый если а, новости будут а, отрицательные то я думаю что цена может и сюда сходить а, вот также есть пои в которых мы не работали но давайте зайдем на младшие тамфреймы так у нас есть пои на 4 часах. Индосмент мы сняли. То есть э, цели на пути к ПОИ. Но у нас еще ниже есть также индосмент. Вот. Поэтому я бы подождал подхода в эту ПОИ. И здесь бы уже работал. Также у нас есть сапплай. Э, от которого можно подождать реакцию. Э, и в принципе ждать в ПОИ. Э, внутри дня ПОИ. Вот здесь я бы поработал. И, в принципе, небольшая реакция в скрытом деманде. Здесь вполне можем отсюда сходить. Это будет выступать для нас как ФТА. И тогда зайти в верхнее поезд. Здесь проторговаться. И тогда уже пойти ниже. Но это все нужно смотреть после новостей. Никакой конкретики дать не могу. На этом все. Всем спасибо подписывайтесь, короче, я лечиться, спасибо за просмотр, всем пока.